Ай, значит, Хило what's up. Сегодня у нас игра Шахаде. Сема. А обзор на нее также сделал мой друг. Так что небольшая рекламка. Блять, ну нафиг это ходишь, а вот. Сейчас что напугает. Под ногами скрипит снег. Кажется, будто кроме улицы этой в трех фонарях о семи вывесках Ничего и нет. Мать твою. Это было типа какая-то жизненная история? Так, после того, как вы увидели рекламу друга, давайте приступим к обзору самой игры. Собственно, у нас такая... Находимся мы в такой простой кухне. А, значит где-то у нас если не ошибаюсь есть свет давайте его включим ага реально напоминает э, кухню у моей бабушки примерно такую же что ж посмотрим что у нас за окном за окном у нас нечего интересного давайте закроем окно а чего так это как ой тихо тихо Окей, мы проиграли радио. Так, надо пожать тогда взять. Ага. Так. Окей. Ч у нас есть вообще? У нас есть колбаса, яйки, бананы. Один банан можно засунуть в микроволновку. Так, окей. Давайте чё-нибудь зафигачить. У нас есть стакан. О. так ну что можно взять с этим стаканом так я короче придумал можно взять такую вот фигню а -а -а. Теперь попробуем закинуть. Это дубль пятый. Если вкратце раскает, то я просто взял определенное видео, где у меня был звук и совместил их в одно. Так. Ну и, собственно, я пытаюсь передать эмоции, так же, как и когда я играл в эту игру в первый раз. Собственно, берем стакашку, открываю. И что мы тут видим? Так вот. Берем дальше. Пидорку, помидорку. Ее. Все. Погнали делать суп. А, что у нас есть еще? Отброс... Ой, консервы общества. А, Ух, эти звонки не дают мне записать видео. Так, давайте схаваем пока консервы. И уберем, чтобы нам пока не мешалось. Или в мусорку можно пока положить. Честно говоря, в мусорке пачка анальгина. Посмотрим. Ой. о это было зря. Ладно, сейчас уберем мусор. Понемножку, помаленечку. Но не сегодня. Так. Пока у нас там все стоит готовиться, можно пока присесть, посмотреть в вакуум. Ладно, сейчас не упасть вместе с э, табуреткой. Ну, видимо, в этой игре это невозможно. Здесь можно одновременно либо прыгнуть либо сесть, то есть я одновременно не могу нажать эти кнопки, а нет, могу. Так, как я помню, здесь наш балкон, соседи, с чужих подъездов. Так, хорошо. Что у нас есть еще? Капуста. Что будет с пытаться съесть? Ага, она, значит она съедается поочередно. Ага. Вот у меня остался один качан, мы его тоже съели. Сыр для масла. Ну, Неважно, я что-то из этого уже попробовал, мне нормально по вкусу. Колбаса. Вполне, кстати, всем рекомендую. Очень хорошая такая колбаса. Уже наполовину съедена, что я яйцо разбил. Ладно, пожарим яйки. Яйки сегодня не хотят жариться. Делаем мы это так. Берем, допустим, ту же самую тарелку. Хоба. Открываем микроволновку. полетела все хочу, что он уже. запах это почувствовал. О! Уже готово так, у нас тут своеобразная кухня что никого вообще этого нет Ах, а окей, давайте садим яйцо чтобы не стоял просто так вроде бы здесь все что здесь еще? Что интересно? консервы, консервы, ножи ну-ка, смогу ли э, сломать яйцо одним ударом я сейчас что это есть еще значит есть какого-то верна есть еще одна пачка анаргина сидим посмотрим какие-нибудь мультики как а, да. окей прикольно ну вот так сможем сделать классно Погрузись без времени, ни к чему не готовься. Когда все беды мира придут, со временем. А я вас ждал. Вот именно поэтому я не люблю этот стих. И он все время. Он таким образом всегда возвращается. Ну и хочется приехать. Ладно, я что-то хочу умыться. А то весь день как уставший будет. Даже мифы для кота появятся, когда никогда не было кота. А. Тоже некрасивый. Что? Из... Что? Почему она выглядит как пенис? Мне кажется. Ладно, дрестошком испорчено. Все понятно. что там идет. что это такое. А, славеборочная машина. Прикольно. Ладно, смотрим, что у нас есть в квартире еще. Ага. Одежды. Это мы сможем надеть. А. Ладно, ничего страшного. все, держись. Так, зонт. И сюда мы тебя раскрыть не сможем. Окей. Мэри Поппинс. Так, странно это выглядит очень странно, да ладно. Так, сможем ли... Ага, ключа двери в комнате. Мы, не значит, не сможем открыть дверь. Копова комната у нас находится здесь. Положим пока джинсы. Ага. Выключим. Посмотрим, пока что у нас тут. Есть кроссовки новые, модные. Угу. Угу. Значит, такая у нас вот просторная комната. Здесь у нас есть ключ от нашей комнаты, квартиры, Комната квартиры. Книгу, которую я никогда не читал. И стих. Вата в голове моей. Зима ли в этом виновата? Закрыта дверь, я никого не жду. Ну, это мое новое произведение, я на нем очень долго старался, я вот очень много думал. Пришел к такому виду. Так, есть у нас что-нибудь в нашей сумке? Ничего нет. Ладно, давайте съевдим еще парочку таблеток аналигина, запьем водой из вазы и посмотрим голесногенные мультики. Так, у меня есть еще лучше нее, чтобы плавать. Вот она да, уже пошли. Музыка меха играет, Завязывать с глицилом. Мне он Лучше не помогает никак. Что у нас с картохом? Картоха у нас уже запеклась Не знаю, что это будет У меня тоже запеклось В бассейне ты сможет сможешь запечься Супер стоит Банан еще сгавать Что нет выкинуть ну, собственно что у нас здесь интересно у нас есть такая классная одежда и штаны мне еще все не нравились поэтому я и хочу Тут на вид у нас также из-за интересно есть такая классная вот футболка с изображением чего-то там я к сожалению какой я ношу сейчас задумался об этом но увы читать я пиксельные футболки не умею так всегда были проблемы с тем чтобы вешать одежду поэтому поэтому давайте возьмем сейчас аккуратненько и попробуем поставить все хорошо все красиво ага. Значит, вот мой любимый ковер моя любимая подушка на которой люблю лежать поэтому вот смотри как здесь все красиво простенько зато интересно так есть гири давайте пробуем покачать их ух становлюсь аж сильнее вау а зачем ты ее подкинул ладно ничего страшного так у нас есть пачка мальбора я, к сожалению, не курю, это у меня просто досталось от деда, Она уже вся потертая. Ладно, вспомним позже деда. Мне интересно, что будет, если подкинуть здесь чашку? Ничего. Окей, есть что еще? Вот стакан. Ой, разбились. А, не обе разбились. Окей. Так, теплая батарея цветок, бутылку из-под молока. Так, я всегда хотел взять такую вот рискованную штуку. Всегда хотел поставить сюда цветок. Не знаю, мне просто не нравится. Что у нас снизу? Снизу у нас просто вот такие вот деревья. Можно посмотреть. Сапоги, которыми я вообще никогда не пользовался. Мне не очень нравится. не хочу пользоваться. А. Ладно, это мне подарили еще год назад коробки. У них ничего нету, просто коробки. Друзья у меня просто не любят тратить деньги на подарки, поэтому дарят мне барахло. Если так, как то избавиться, Вот на тот самый день. Так, ладно, лыжа прошла мимо дому, дома соседа. Очень страшно. Так, говорят, по битому стеклу не стоит ходить. Поэтому... Поэтому ничего страшного. Да. Таборетка у меня самая обычная. зато удобная. Советская. Советская власть. Если бы я сейчас играл бы в полот и лаву, я бы ее проиграл. Кстати. А. Классно. На, по лицу. На. На. Что то ты мертвый. Может воды дать? Вы живы? Хорошо, давайте их полем водой, чтобы стало лучше. Я их лучше в ванну положить. Они там точно не засохнут. Все, держитесь. Идем дальше. Значит, а, что? Мы находимся в подъезде. У нас соседи закрылись железными дверями, не знаю. Ничего. Но это не так страшно. О, мусоропровод. Как раз сейчас где-то виделись мусор, вот. Соседи к накидали, а мне его приходится выкинуть. Что ж. все, управляйся в дальний путь. Мы тебя не задерживаем. Так, что здесь жарко ставить, может. Ухлоп приоткрываем. О, хорошо. Так, соседи мне, мне никто не будет открывать, потому что у меня их уже давно нет. Все уже умерли. Один я остался тут жить в этом доме. Вот сюда хотел попасть на крышу. Так, сейчас выкинем за соседями, забывает иногда. Все Так вот, сюда хотел попасть на крышу. но вы сосед который здесь раньше жил, так, закрыл ее и приходится жить так. Окей, окей, окей. Посмотрим, что у нас на первом этаже. Mm. Mm. Mm. Uh, mm. Конец. Окей. Okay. Там осталось яблоко. Так, что у нас соседи? Соседи с соседями у нас уже все ничего не закрывают. Окей. Вот и наш любимый Как что все красиво. Не, он что ходит, он что вот горит бенгальский гондок. Не, ладно, что приходит? Ладно, давайте... вспомним детство. Прыгаем на колесах. Играли, поэтому играем заново. Еще раз заново, И еще раз. И еще, ага. И еще раз. Ладно, я, я здесь не был хорошим атлетом, поэтому ничего страшного. Так, что у нас накачали все очень весело и грустно так у меня ковра к сожалению нет, поэтому я здесь не смогу простить песок в песочнице Или даже так песочница в песочнице хорошая задумка жалко что мы песок не можем брать ладно что мы еще способны сюда мы залезть можем сможем мастер-класс так сказать и обратно Теперь покажем мастер-класс тут а нет не покажем мы несколько хорошо физически развиты но тут мы сможем взять это тут окей покачали хм, а прикольная штука а больше мы расключаться не сможем будем Жалко, но верно. Соседям мы, думаю, не сможем сегодня попасть. Ничего страшного. Предлагаю прогуляться до магазина. Если не ошибаюсь, он Вот там живут соседи. Открывайте. Ладно. Немае показания сегодня. Здесь все очень хорошо. Здесь у них квартира очень широкая. Правда, не живет. А что это там за красного такое? снегу снегоуборочная машина, а даже не одна, их тут даже две. даже не ехать, снега вообще нет. Гами скрипит снег. Так. Кажется, Что? будто да. кроме улицы этой в трех фонарях, Что? о семи вывесках, Что? ничего и нет. больше не сльемся поэтому лучше пойдем домой так на самом деле это не наш дом это я просто не ушел решил зайти сюда это знает что наш дом там находится К... не туда лучше я вообще не пойду пусть они там сами убираются мне кажется не очень странные Я, конечно сюда бы сразу свалил бы автобус уже давно не ходит поэтому мне придется идти в магазин да он кажется уже закрылся но так ну сойдем купим что-нибудь поесть ага закрыто а -а -а. <свеч> <свеч> что блин что это моя самая тупая попытка зайти в магазин. Окей, okay. так, что у нас тут есть? У нас тут есть булка, есть вот красивый пев... вид пивасика, нет, не реклама. Так, ладно, я хочу выйти из магазина, я не хочу здесь находиться. Все, купили все? А нет, мы не все купили. Давайте обратно вернемся. Так и Ага. Мне парк. Два вообще огонь. А вы так умеете? Смотрите, какой здесь красивый пейзаж. Здесь сколько красивых дома, улицы. Так, нет, я в эту не хочу заходить, я хочу найти в вот эту комнату. Угу. Так, что здесь? Давно забытая книга. А теперь я вас покажу, для вас покажу, как правильно делать Ну, бывает совсем такое, не у каждого получается нормальный день. Ладно, ничего страшного. Самое главное сейчас попасть домой. Ага. Вот наш давно знакомый подъезд. Что ну да все знают, что мы здесь живем. так мыться что закроешься все это конечно не утюг но тоже пойдет и работа смотри смотри работает. и ну, таблеточку сажу что позори там шоу там музыка играет а нифига себе ты уже видишь короче там канал да здесь. Держал. Включим воду. А, я тебе сейчас покажу смотри. давай. Короче, берем ботинок. Кидаем его полкан. <звук> так, вот. вот так. Вот, Во, вот так кидаешь его? серьезно Ага. Вот здесь пакет Это чё за черная дыра такая? Ну что работает. Попробуй себя смыть. Ага, я уже пытался. Смотри. Опа. А... Чего? А ну всё хорошо ли мне показалось? Я сейчас сесть не буду посрать. Такой. Во. Смотри, смотри. Я выкидываю сюда просто бесы. Демоны. Кто не хочешь к ним пройти сегодня, нет? Ну и полностью отключаем соседям весь нах. Все, до свидания. Книги. А, насрать. <сосы> ну я еще насрать. Одежду Тут тоже убираем, что сняться то все, ага ну как почти что то можно нет ну и нахера не нужны туда. все шкаф начинать перевернуть полностью пока вана все равно набирается там меня набирается вообще нет все, нагадает, так блять, дать тумбурху ярить нельзя Подушку на соло еще взять, помыть. <клышко> три ватну. <клышко> три ватну. Mm. Ты мог бы себе постить ваной. У меня есть еще лучшие идеи. сейчас взял еще три ватну вот точно. Чайник. <клышко> сделал супец, супец ванны, супец <клышко> сделай ванной. Такой для торочек кибельника взял. Абурец уже был сожрал картофель аня. Да. Сука. Сука, вот эта вот криповая херня, я не хочу туда лезть, не надо. Вообще для навок это мало вещи. Приедет мне, набьет рожу. Водила. <как> там нет водила. Она, она сама собой катается. И самое интересное, я, короче, подходил к ней, там начинается монолог но я тебе, брат, говорю, что я буду до них да, да, да, да я знаю, что тут видишь все ложимся чилить и... играем мы нашу книгу мечтаем красиво помнишь, ловит там, еще то мне кажется, 10 таблеток да Видишь, я уже уносит уносил да я вылезти-то не могу. Не могут. Чего мы можем еще сделать? Можем выпрыгнуть из окна. Я не хочу, просто здесь. Попробуй да. запрет на соседний балкон. И, да, <с coronavis> а не получится хер там. Можно, конечно, вниз же прыгать, но я упаду, я знаю. Йо! Чего? <сосы> <сосы> вот, легчайшие. <сосы> в смысле? Погоди, а это как А ты переживал. Это как Ой. Это что еще было? Прикольно. А как я сюда попал-то? Давай-давай-давай, оба. Вообще все пусто. Mm, да. Зато красиво. Да. И там окно открыто, а там ничего нету. Прогулялись, отдохнули. Опять едет этот... Ладно, я готов налечь. отдохнуть и насладиться этим вечерним Спасибо за просмотр. Хорошего дня.